Да, да. Ого. Двойник. Сейчас мы будем кушать. Кто быстрее? Это Ирина. Странчиво. А да, я двойник. Да. Так, начинаем. Да, я двойник. И что? Странчиво. Хорошо. Принимает вызов. Окей. Начинаем. Everything yeah, mm -hmm. I Продал, кстати. Уже второй раз победил тебя. Закрасный чемпион. Ладно, давай. Пока. Ну, оригинал. Я уже дал. Как дал? Вот.